Давай. Смотри, давай, давай. Раз, Сегодня давай. мы будем играть в банки на жопу. жопу. Да. Вот. А перед началом данного ролика, что надо сделать? Подписаться, нажать, нажать колокольчик и поставить лайк. Правильно! Ну а мы что делаем? Начинаем! Да. Итак, я первый пинаю. Ну-ка расскажи как нам правила ты этой ты? игры. Короче, кто-то встает на ворота. А? Вот магомед. Магомед, иди на ворота. Один пинает пять раз. Сколько раз он забивает? Пять раз. Значит, он... Если четыре из пяти, значит, четыре раза. Если три, то три раза. Если два... Ты готов? Ты готов? Ты не, не смог следить за поражение. А к чему это тебя привело? Правильно, к поражению. Все, давайте. Егор первый, Пошел. я второй, Пошел. Магомед третий. Егор первый, я второй, Магомед Пошел. третий. Итак, давайте. Пошел. Давай, Егор, разгоняйся. Пошел. Гол! Красавчик! Егор забил один гол. Итак, следующий. Как ты думаешь, сколько еще забьешь? Еще три. Еще три. Красавчик. Давай, давай, в том же духе. Егор, третья попытка. Надо пять? Да, надо пять. Ну, четыре или три, да. Потом он... Егор, давай третий. Магия, потом. Мы все, Четвертый. Пинаем маги, потом... Мы все пинаем Егор, потом мы все пинаем грузи, мы все пинаем меня, да? Да. Знаешь, я после да. Руслана, после меня Леха, да. да. а Ты после Димки Давай, Руся И сейчас да, Руся Молодец. Вот, пытается, не вот. смотрите Егорка 3 забил, у тебя плюс 3, забивает, плюс 3. Еще 2 да. осталось давай. Один, Почему? 1 гол забиваешь, плюс 1 Забил ну, а Плюс 1 еще одна попытка. Давай, Руся! Магомед 4 пропустил. Минус 4. Магомед а можно соблюдеться много кого. Короче. А что, кто у происходит? меня сколько? Минус 2. Следующий и 2 1. идет по порядку. Что? Да? да. Тут там Руся, потом я, Все, ход, Евгений Викторович. О, еще один. У вас один плюс один. Последний. У меня. Ты готов? И посередине, чё думаешь, кому жопу будешь пинать? Маги. Пока что много пропускает, да? Сынок мой. ЛЖС. Так, ход. Ромки. Аня, Димас. Димас, это какой удар? Третий. Давай, давай. О! Ты сколько забил? <смех> Ромки! Давай, Ромка! Ау, Шара! Вот из... Тут два брата! Два ушка! Чем да, более умею. он! Стой, стой, Димас, Димаш! Давай, Димаш! Та-дам! Упади, самый... упади! Я... <гасш> <гасш> Нифига у тебя плюха! <гасш> Димас, расскажите, пожалуйста! <гасш> Они еще не закончили бой! Отойдите, здесь, не, не забил! Егорка, Минус. твои эмоции после <гасш> этих, этого боя, расскажи, пожалуйста! Я выиграл! Ты выиграл? Я так не считаю, ты Ошар! Сам твоя Шара! Тихо, тихо, тихо! А! Опа! Да. Называется Хорош! А ты сейчас идешь на этот? Да. Тогда мы не считаем тебя. Ты просто отбивай. Уйдет. Дедный Магомед Не, у 9 останется. Кто следующий? Не-не, не, он не, не, не, не идет 9, тебе Давай, 6, Руся! Всем за все время Тогда ты отыграешь Я сейчас да это не ясно. стоит, уже будет Начнется. Ха, прям Егору в руки! Да нет, ты лучше внутри забить, он сразу улетит в спину, я улетит в спину, вы видите, как он снимет? Второй удар! Fight! Красновчик! Не, у меня один, еще один ухо Скажи свои ощущения Мяч нет. летит! Вот побежали мухи на гому. Скажите все ощущения. Я мужик. Мужик? На Я вообще один гол только забил. Расскажите твои эмоции. На ванна. Блин, я еще два забил вообще плохо. Давай, я бинаю. Ты блин! Я, у... я один забил! А я я один. я один, Я, я, один. я, я два Я тоже два. Дима, что ты там нашел? Блин, я нашел что там? Что вот там? Нас не мои минусы. О, Руся, сейчас я. А я наоборот. А, Руся, сейчас пропуска. Да вот а, не, а, Он стоит. Под танцовка называется. А это, да, я. Хабиб Нурмагомедов. Меня... Магомед, Махмед, Махмед бьет. Ой, хорош, хадвип уип о кепка слетела, покипуля. Пропустил Хабиб Э, ты что, оператора убить хочешь? ну да признавайся Всё, Да. Да Пропустил Я не снял того, как ты пропустил, не бойся а? Я не снял Ой, Егорка! У <звы> меня три! <со> вот ты какой, футболист! <по> На! Дай, да, Егор, отпустил. Э, он опять оператора убить хочет! Наглый! Я твоим оператором больше наниматься не буду. Кого я сниму пойду? Русья фу! Позор! Несмываемый. А ты меня убить, что ли, хочешь? Кто бьет? Махмет. А, Егини Наконец-то мяч его оператора летит. Расскажите свое ощущение. НАЙС! Сейчас еще не может <соспит> забить. <Nice. соспит> Минус 4! Сэр! <с Allies> у нас плюс шесть. Давай, Никитос, тебе есть шанс Руси наклепать голову. Дима, Дима я не смотрю. Да Рома, я сейчас. Атреял. Смотрел. Да я видел. Я, я сейчас Блин, вам жестко плиту. забью. Кого ну, ты жестко он забьет? Я ты будешь бить в ток. Не попал! Ещё там Еще тоже такая плюха будет! Не попал! я туда! буду просто верхнюю блюду! Там хана будет просто! Ты-то прорезал, блюда! Мне последний шанс ха только последний шанс! Отойди, я снимаю! бил сразу ворота пустые! Лауша, мы Вау! <свят> <свят> на, снимай! Снимай меня! Димка, <свят> Да! Димка, Димка! Один, один. У, тебя сколько, <свят> У меня три. Минус восемь, а? Минус семь. А, Дима, красавчик! кому Красавчик! Давай! Добрый путь! <плодиспространение> Давай! <плодиспространение> Давай, бьешься! Пишите <связать> на канал и нажмите на колокольчик У тебя плюс один? Сайбок, Всем Давай, удачи Микитов,